Здравствуйте, это информагентство «Ледокол». Меня зовут Алексей. Представьтесь, вы, пожалуйста. Меня зовут Вера. Очень приятно. Хотел вам задать вопрос. Ну, для начала, какой сегодня праздник отмечается? Сегодня отмечается День России. К какому событию приурочена эта дата? Ну, вот даже растерялась. Ну, в этот день был... Не объединение России, а ну как бы Россия как стала как сама независимая. от а ну, других. Была подписана декларация о независимости РСФСР. Да, да. Вот. Чем, какие в дальнейшем последовали события после принятия этого решения? Вот, конечно, вообще вообще России не знаем. Да. Ну, скажем, основное это то, что была общенародная собственность передано в руки частных собственников, да. также многие люди лишились работы, Там Россия потеряла сильно своим экономическим вот, ну и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Мы ну, стали жить не хуже, а лучше. Да? В любом случае, да. А в чем это проявлялось? Можете рассказать? Это проявляется во всем, и, и развивается предпринимательство, и бизнес пошел, и на прилив капитала из других стран, как бы, на международном уровне. Мы все равно встали, и мы стали, как бы, доступнее для всех стран. И, и все страны для нас тоже стали доступны, чем раньше. Мы стали открытые, вот. А вот вы, например, считаете, что вот эти, ну то, что вы перечислили, оно способствует там улучшению уровня жизни там? Ну, конечно, конечно. Да. конечно. Дефицита нету и так далее. Все, все рынок очень широкий mm -hmm. Хорошо. Все, спасибо большое. Ага. Всего доброго. Еще раз спасибо праздник. Вам. Здравствуйте. информагентство «Ледокол». Меня зовут Алексей. Представьтесь вы, пожалуйста. Надежда Николаевна. Очень приятно. Да житель петербурга надежда николаевна такой вопрос какой сегодня праздник отмечается сегодня Россия. К какому событию приурочена эта дата державной непобедимой величественной страны она себя подтвердила своим отношением защиты и вся сила в преданности, крепости и державе наших страны, народа, любви. Поэтому так праздник и назван. День России. Нет, просто в эту, в эту дату произошло определенное событие. Миленький, я все сказала. Да, все да. Спасибо вам большое. Больше, больше чем достаточно. Спасибо, все. всего доброго. С праздником. А вас тоже. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Меня зовут Алексей. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Ну, я вас хотел спросить, какой сегодня праздник отмечается? День России. Угу. Какой дате, к ну, какому событию прирочена сегодняшняя дата? Не подскажу. Ну, я вам отвечу. Это день подписания декларации о суверенитете РСФСР. Вот. Ну и тогда следующий вопрос. А вот за этим событием что последовало в, в нашей стране, там? Ну, наверное, распад Советского Союза, я так понимаю. А как это на население отразилось на людях? Ну, как изначально негативно, сейчас все больше положительных каких-то черт. Ну, как бы управляется все положение. А вы думаете, что вот, ну, скажем, даже то, что сейчас поправляется, это результат э, тех событий или, может, что-то другое? Ну, результат просто исторического процесса. Никогда не бывает плохо все время. Всегда все двигается волнами. В какой-то момент просадка, дальше она всегда пойдет на... на ну, даже просто объективно пойдет на улучшение. Угу, хорошо. Ну, спасибо вам большое.